Как бы ты ни старался, без Господа Бога ты сам никогда не сможешь наследовать Царство Божье. Тебе нужно знать Господа Бога. Тебе нужно знать Иисуса Христа лично. Тебе нужно слышать Его голос. Тебе нужно исполнять Его волю. Тебе нужно жить так, как Он заповедовал в Евангелиях от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но без Него ты не можешь делать ничего. Тебе нужно знать Господа, тебе нужно иметь личную встречу с Ним, тебе нужно молиться и найти Господа нашего Иисуса Христа, чтобы тебе слышать Его голос, чтобы тебе слышать Его указания на твою жизнь и исполнять Его волю. Иисус Христос ничего на этой земле не делал Сам от Себя, но Он говорил то, что Отец ему велит, то Он и делает. Вот точно так же и мы должны слышать голос нашего Господа, чтобы делать именно то, что Он от нас хочет, и Он проведет нас в жизнь вечную, сами мы никогда не сможем найти этот узкий путь, о котором говорил Иисус Христос в Евангелии. Узкий путь нужно найти и только тогда ты сможешь идти этим узким путем. Да благословит вас Господь наш Иисус.